Итак, берем крючок. Я в данном случае беру крючок средней величины. Для того, чтобы вам было более-менее видно и понятно. И леску. 0,25 мм. Ну, каждый может брать себе такую, какую ему нужно. В зависимости от того, на какую рыбу он едет, и что он хочет поймать. Итак... Берем кончик резки, продеваем в ушко крючка со стороны цевья, протягиваем 6-7 сантиметров для того, чтобы сделать петельку и у нас остался кончик для вязки. Итак, этим же шкончиком мы обматываем вокруг крючка 3-4 раза. Затем придерживаем этот же шкончик мы продеваем в сделанную нами петельку. Немножко затягиваем, чтобы леска стала ровно по крючку. Перехватываем другой рукой и основную леску затягиваем. ненужный кончик мы нам обрезаем. Вот, пожалуйста, крючок готов. Держится крепко, надежно. Ну и самое главное, что он не стоит, когда вяжешь на узел, либо так, либо так, что потом производит в крючка на самом поводке. Пожалуйста, пользуйтесь.